Я не могу открыть крышку, надо открыть крышку. Помогите, открыть крышку. Ну давай, жвачку, <соценно> понаворачивать. <соценно> Гурма урод. <соценно> <Добрый>. Махоньки. Чего? <соценно> Здравствуйте, уважаемые. Ну что ж, недавно у нас был очень интересный ролик на водочку. Никита обзоры ще. А теперь надо что-то немножко другое обозреть. Но прежде чем мы приступим.. К еде, давайте-ка вы подпишитесь на канал, поставите лайк этому видео авансом. Ставьте лайки, чешите яйки. И подпишитесь на все мои остальные соцсети, они в описании, как всегда и везде. Я, Майкл Ашукровневский, ребятки, чё тянуть Васю за Пасю, Масю за Расю. Давайте-ка приступим без и лавутни. Готовься. Let's go у нас сегодня на обзорчике лапша лагман бпшечки от производителя из... от производителя из новосибирска родом и уже много где распространил свое производство данный веселый скоровар именно так называется торговая марка именно так фирма называется так что сейчас мы их заценим. О, как интересно. Ну что ж, и немножечко вводной информации имеет данный производитель свой сайт scarawar.com. Он тоже будет в описании, можете пойти, подробно все посмотреть. Оттуда я из особо важной информации. Узнал то, что в 2007 году первая производственная линия была открыта в городе Бенске И с тех пор производственные мощи все разрастались, разрастались, разрастались И теперь они имеют в своем ассортименте лапши, супы, каши, мюсли Все, что есть быстрого приготовления Но в данный момент мы посмотрим и попробуем лагман Лагман куриный, лагман говяжий к этому делу мы сейчас обратим особое внимание. Что немаловажно, у них на сайте даже указаны цены. Лагман курины 29,20, лагман ковяжи 26,60. Покупала я их в магазине Верный по 26,90, каждый по акции без акции они по 35. То есть, как-то так. Верный, прям практически по себе стоимости. Вот такое вот. Давайте посмотрим, что у нас за информация на упаковочке. Быстренько пробежимся. Обе по 90 грамм. Вилка внутри, это обязательно упомянуть. Очень важно, а то мы не в курсе, как это работает. Итак, так, состав. Лапша. Мука, и хлебопекарная, высший сорт. Вода питьевая, масло растительное. Пальмовое масло, подсолнечное масло. Соль, сахар, заместитель, уарадовая камедь, Краситель куркума Суповая основа. 40 усилитель вкуса и аромата. Е621. Комплексная пищевая добавка сальса, Не путать с танцем сальса, Смесь из пряности, сушеных овощей, блюхоза, соль, амотинаторы, пищевые, регулятор, кислотный, кислота, лимонная, краситель, отжибка. Смесь натуральных пряностей, овощей, сахар, вкуса и аромата, дрожевые тракт, ароматизаторы, краситель ЕС-160, хетчуп смесь натуральных пряностей, обащей глюкозы, соль, ароматизаторы, усилители аромата Е-621-630, я могу ли курицы просто здесь, на самом деле, конфидящие, ну такое, mm -hmm. лимонный агент, антиотследующий, покрасить фабрики, добавка курица, пищевые курицы, военное мясо и так далее, белок, соевый, в общем, хреново туча этого всего стандартного, как всегда и везде, порог от 20-12 месяцев, дата изготовления 0903-22. Пока что еще относительно свежий, у нас сейчас за окошком месяц май. Короче, в говядине все по сути то же самое, только снова там говядина вот эта добавка. Так что сильно зацикливаться не будем. Рекомендуемый способ приготовления, как впервые сталкивающиеся, сталкивающиеся с российской БПХ пользователи, я буду делать все четко и по инструкции, и вы внимательно следите, запоминайте. Откройте крышку, достаньте пакетики и вилку. Шаг первый. Хотя как так-то? Они говорят, откройте крышку и достаньте пакетики и вилку. Но я, я же не снял еще пленку. Я не могу открыть крышку. Как открыть крышку? Помогите открыть крышку. Я бездумный исполнитель. Я победил систему, я стал ней, на шаг вперед, думаю, подготовил нож. Кстати, сайт представлен на трех языках. Русский, английский, китайский. А теперь, собственно, наш лагман. Лагман, национальное блюдо уйгур, родом из Китая. И у него столько вариаций, что и. Из, версии, из способа приготовления можно его считать и как супом, и как вторым блюдом, и как основным блюдом. В нашем случае это вот что-то вот такое. Пакетик раз. Вилка не в пакетике, не в индивидуальной упаковке. Доширак, если все что помнят, всегда там вилка в упаковке. Пакетик со специями. И вот он сам наш чудесный лагман. Вот такая вот лапша. Я думаю, все и так помнят, как выглядит лапшичка доширачная. Здесь более толстая, более темная, более пшеничная, видимо. Вот такой прикетик. Я думаю, всем в детстве это пробовали, давайте сухенькой погоняем. Чем-то немножко ралтонов напоминает вот. Так будет покрупнее. Собственно сразу вскроем и говядинку. По большому счету ничем не отличаются. Здесь, по-моему, какашек сушеных поменьше, травки поменьше. И говядина дороже, конечно. Ну, на да, целых 3 рубля. Также и сам брикетик абсолютно идентично выглядит. То же самое. Также вилка без упаковки. Заметь, вилки другие, не такие как дошки. Больше, длиннее и вроде как тоньше. Хоть как-то можно не есть бы. Но И теперь продолжим изучение инструкции, следуем пошагово. Добавьте содержимое пакетиков к лапше, налейте 350-400 мл кипятка. Но мы сделаем чуть-чуть поменьше, потому что мы любим погущить. Отсоси у тракториста! Дау! Возьмем миллилитров кипятка. Накроем крышкой, подождать 5 минут, перемешать. Блюдо готово к употреблению. Приятного аппетита, говорят. Ну что ж, увидимся после запаривания. Five minutes later. Ну что ж, пять минут прошло. И вот они распарились. та -дам! Вот оно выглядит, рахпалилось. Видимо, прям близко, близко, полноее, Посмотрите. Водичка плавает. По плотности некая имеется. Гораздо плотнее до ширака. И, собственно, давайте затестим. Вот такие ну, вот, вот фичка. И давайте попробуем. Ароматенько, вот этой сухой травой пахнет. Я да, ротоновская вот чем-то такую ну, меня. Блин, действительно, больше, больше идет какой-то ролл там, а какой напоминает поплотнее, более, ну, как бы, такую шарик, ржавую муку, что ли, дает прям толще. Ну и вверх, куриный деширак тоже, по сути, безвкусный. Ну, попробуй именно куриные как-то вот так не особо отдает каким-то ярким вкусом но вот то что сама лапша плотнее и даже от этого даже среднее сама лапша интереснее повеселее другой конечно конечно толстость то тоже свое дает да толще гораздо толще и... попробуем говядинку по факту как таковой разницы вот прям вот если очень сильно вот, разбавленный между курицей и говядиной что-то не ощущается Помуркать. Попробуй. Помуркать надо, ее. Шикарный план. У нас осталось маленько навяжих специй. Чуть-чуть специально на такой случай сыпали. Ну, сплошной гутамат натрия вот этого вот больше всего ощущается. Если вот здесь посыпать посильнее. Ну, как да, все-таки есть тогда разница. Но все-таки, походу, лучше сыпать специю уже на... после того, как она распалилась. Вот попробую я так вот. Ну, вероятно, может быть, если специи положить все сразу, то, может быть, и будет по-другому. То есть, ну, сразу, но все. Ну, и как мы любим, и всегда все делали свои студенческие годы с дошраком, мазика маленчика Туда-сюда. Так, может, вообще весело будет. Степель бамбука для веселости. Вот mm -hmm. так прям гораздо повеселее под хлебушком прям пободрее. Ну естественно, а по-другому и быть не может. Ну, Жош, а теперь надо подытожить всю эту нам дегустацию. И если сравнить с дошираком, mm -hmm. твое мнение как? Ну, отличается, отличается очень, и ну, как будто бы тесто даже другое совсем. И вкус, и консистенция как будто бы из жестких сортов пшеницы сделано. А что ты скажешь, если... Я тебе сейчас дам информацию, что после всех санкций, военных операций, войны и этой всей хероборы Доширак стал стоить по 70 рублей Так, так, так! 20. Вот этот поворот! А это максимум 35 Какой выбор сделаешь ты в данный момент? Лагман? Лагман! Отечественный производитель Лагман 70, всеми любимый и всеми давно известный Доширак те же самые 90 грамм или две пачки вагмана, у которого гораздо более плотная лапша, гораздо более интересное тесто. Может быть она не такая острая, говяжья, как тот говяжий, может не такая разнообразная. У дыши есть еще и креветка. Там еще какая-то свинина. Здесь всего лишь только два вида лапши. Но зато в два раза дешевле. А если по акции по 26 рублей, то получается почти что в три раза. Так что поддерживайте веселого скоровара, отечественного производителя. Ешьте много, смотрите мой канал и скучно не будет. Пока. И сказки конец. Ну давай жрать, понаворачивай. Вообще, конечно, не будет. я это вообще, что с этим, что с дошираком, как всегда, смотрю нахуй, сливаю. То есть, она я сливаю, как у и наливаю мы столько, чтобы как бы это, слегка вот верхний слой был с корочкой. не до конца пропали, похрустящий. Грую Гурман не ебаться рот. Вообще, лошадь, а, ну вот такая вот толщина. Походим. Ну, у присутствует, хотя бы не куриный. коробушку прям рассаду Ну, что, знаешь, какой красивый смотришь. <archaeological>. ха ящик хорошо влезет. Ну, ящик. А -а -а -а. Свадебный подарок?